50 рублей Да. Айден. Айден! Санта Давайте мы вам станцуем. Давай мы станцуем. Ты кто? Ну чё, у вас хэллоуин что ли? Дороги? Ёу, привет. Ха-хахахахаха. <связь> Здравствуйте, уважаемые зрители. Ты попал на канал Артем Мохсом, Артём. Добрый свинджакер. <связь> Это моё, так сказать, первое видео по чату летки я буду смотреть на реакцию людей на мой голос и на образ Джокера. И судите строго, но. Но уж извините, но не было у меня того парика, который у него. И краски зеленого цвета, ну и пиджака я здесь. Поэтому я сделал все как смог. Ножик. Чтобы было страшнее. Я надеюсь, вам этот ролик зайдет. Если зайдет, я буду продолжать его делать. Также пишите в комментариях, кого мне спародировать еще раз в чат А если ты хочешь попасть именно ты в мой ролик, пиши какой-нибудь оригинальный комментарий под этим видосом. Этот чувак уже попал, я передаю тебе привет. что, друзья, давайте приступим. Бать-то страшно, страшно. Ты знаешь, кто я такой? Тебя как зовут? А? Тебя как зовут? Или... Чаки. Чаки. Чаки. Привет! Ты кто? Я ж вам не мешаю. Я ж крутой! Я Человек-паук! Я ж говорю! Угадай! Кто ты? Угадай! Говорить надо. Да, да, блин. Куя. Братан, ты мне недавно, ты мне недавно ну, снялся, прикинь, да? Маш, ты поедешь? Я пытался разглядеть всего человека. Я и меня... Ничего не понимаю. А если я не человек? А если я не человек? Чего? Чего ты сказал? А если я не человек? Ты, ты человек. Ты небо похож на человека, прям где-то. Вы сможете назвать я мое, мое прятать, имя с первого раза? Я тебя раз? не понимаю. Мы тебя не понимаем. Тебя не понимаем. <свят> Можете ли вы назвать мое имя с первого раза? Не приближайся! Не приближайся! Мы тебе знаешь, что сделаем? Я У Андрея это... такая рана была! Ну видно, но плохо Тихо Куда нам сделано? Береги телефон Ты что там? Там там блядь Ты знаешь, маинь Кто это? Хуху Хухуи маминь ты Бадно Тебе важно Чудик какой-то, блядь Тебя никто не видно, блядь Ну, походу дела в деревне какой-нибудь. У тебя, блять! Привет. Привет. Привет. Привет. My name is Привет. Привет ты шоу ты блядь, Ты блядь Ты Ты блядь, нарисованный ты сказал? страшен, блядь, пугал Ты сока, иначе Слышь, я, я, я я я... Давай, говорим. Здорово! Ты <просы> у А, а ну... Б... <просы> <просы> да, это страшно чё... Блять, интернет не завезли, хуйня, ёбан. Иди интернет? Давайте мы вам станцуем. Давай мы станцуем. Понять, куда бежать. А я просто станцую. Ты знаешь моё имя? Максим, Дима, Антон. Давай. Да. Ой. Ты кто? Ну что, у вас Хэллоуин, что ли? Дофиг? Я, привет. Я тебя понимаю, братан. А что у вас с Хэллоуин? Первая <Скрыто> <uma Скрыто> жена. Красивая. Как ты? Она говорила мне. Кто <Скрыто> <гас> Нет? старый <гас> <гас> конечно, <гас> <гас> <гас> уперся, блядь! Какая хураница, блядь! Здорово. Куда идешь? Ох ты ж! Красавчик! Куда, Куда идешь? Я говорю, что красавчик! Что? Ебать! Ты мой кумир, блядь, бра! Я вчера дрочу на тебя, блядь! Представляешь? А -а -а. Ну, я понимаю! Негодиться! Блядь, <связь> <связь> <связь> не годится. Давай с тобой сейчас станциаем! Ёпта, да, какой Смотри. ты уродливый. Джоки, что ты сказала? Повтори. Ты говно. Что ты говоришь? Она говорила мне. Да. Я слышал, что я взрослый. Начальщик лоба. Ты заикаешься. У тебя очень плохой интернет. Подожди, ты заикаешься. Давай еще раз. Давай заново. Ч? Вот, друзья, и подошел конец данного видеоролика про чат-рулетку. Это первый мой выпуск с пранком. Как люди реагируют на мой голос. Я могу не только Джокер осуществлять, но и много кого еще? Вот, поэтому, друзья, второе видео про чат-рулетку выйдет, я пока не знаю, когда, возможно, к Новому году. Все возможно. Но опять же, все зависит от вас. Пишите комментарии, хотите ли вы продолжение. Но я уже в следующем выпуске буду не джокера исполнять, а просто буду смотреть на реакцию людей, просто на мой голос. Я буду изменить его, так сказать, женский на вот следующий выпуск будет реакция на женский голос вот друзья, если вы хотите увидеть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик вот на этот сраный колокольчик нажимается чтобы ролики всегда приходили я с вами прощаюсь, надеюсь, что вам хоть чуть-чуть понравился данный ролик данная нарезочка, так сказать получился не так Прям круто, как я ожидал, потому что много людей переключало меня. Просто сразу, моментально. Поэтому вечером я думаю, снимать мне варик. Ну, а, всем спасибо, друзья, надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, с вами был Артём Брэд, всем пока-пока! Для них, ты просто псих, как и я. сейчас тебе им нужен, а надоешь, они тебя выкинут. а прокажён. Их принципы, их кодекс все лишь слова. Забываемый первый ап... Попробую... Это